друзья всем привет сегодняшнее видео самые дешевые автомобили на авторынке зеленый угол именно японские именно беспробежные автомобили Итак, многие из вас хотят приобрести японские автомобили но к сожалению не у всех есть деньги но все же все же японский автомобиль хочется сегодня разберем всего а, вообще две марки автомобилей есть suzuki alto и daihatsu Mira. сегодня подробненько разберем их какие двигатели вообще внешний вид по салончику и так далее такие автомобили можно купить раньше они вообще стоили раньше года там три-четыре назад альту миру трехдверую, можно было взять мы как-то брали в Уссурийске, вообще по 160 тысяч 160 тысяч рублей сейчас в принципе до 300 тысяч можно уложиться поэтому посмотрим и э, маленькая такая вставочка для тех кто говорит правый руль погибает покупать его никто не будет умирает и так далее друзья кстати предвидя вопрос, э, выходил с машины вот так вот налет и вот бах об двери <смех> ударился предвидя а не предвидя вопрос да что правый руль не покупают на улице на улицу очень сильный ветер не знаю что будет со звуком Значит, смотрите, в данный момент находимся в транспортной компании. В одной транспортной компании по городу их очень много. Кстати, вот Форестер, который в видео попадал, стоит, ждет своей отправочки. Посмотрите, сколько машин. Это одна транспортная компания. А сколько их по городу везут, покупают все. Форестер, Эльгранды, покупают конструктора, распилы, полные поштовые автомобили, вецы. А, Алеончики старые, Сирве, Спайки, Терриус стоит Эстимы Крауны а, Марк 2 Одиссея Посмотрите Сколько автомобилей, мы уже вглубь туда не будем Уходить и сейчас покажу еще На выезде автовозовом. Степ-вагоны Мазды Эстимы, Альфарды Велфайры, вот а, Киа есть даже Даже левый руль все вот эти автомобили выходят в центральную часть России. А кто-то говорит, что правый руль не покупается. Тут, ребят, можно поспорить. Покупают еще как. И несмотря на то, что идет подорожание, ну я считаю, что качественнее японского автомобиля просто, просто нет. Пойдем посмотрим, что грузят на автовозы. Ну вот смотрите, выехали. Один стоит автовоз, второй стоит, ждет погрузки. И раз, два, три, четыре, четыре автовоза практически загружены. Еще раз повторяюсь, это всего лишь одна транспортная компания. По городу их куча. Ну и вот стоянка С другой стороны. Поэтому, ребят, кому нужна помощь в приобретении японская автомобиля помощь в проверке автомобиля сопровождение сделки отправки автомобиля обращайтесь все контакты указаны под каждым видео и все контакты указаны в описании канала ну контакты это один номер телефона напоминаю всяких дублеров там собратьев у нас нет проверка одного автомобиля стоит 2000 рублей более подробная информация по телефону Ну а теперь идем смотрим самые дешевые автомобили на авторынке зеленый угол вот пожалуйста едем еще стоит автовоз. смотрите aqua раз, aqua 2 wing фрит новый что это такое стоит хорек стоит кресто стоит ну хорек и креста это скорее всего конструктора так пришли на авторынок ну походили посмотрели цены все таки знаете все таки до 300 сложно до 300 тысяч у нас попадает в принципе только одна марка это это вот вот этот вот автомобиль дайхацу дайхацу мира три двери рассмотрим его рассмотрим Мира ЕС, ну, скажем так, возьмем до 350 тысяч Мира ЕС и рассмотрим еще Suzuki Альта. Сейчас посмотрим, насколько затянется видео. Сильно в подробности вдаваться не будем, в технические характеристики просто внешний вид. Ну и что она по оснащению и, возможно, еще заснимем цены, потому что вот эта стоянка она, ну вот посмотрите, она полная КейкАров. Итак, Дайхацу Мира год сейчас я спрошу какой год год здесь не указан три двери белый цвет каких-то там супер знаете наворотов в таких автомобилях не бывает фары обычные редко они приходят именно на литье приходят на штамповках в основном данный автомобиль на летней резине вот стоимость не написали точнее я ее написал 300 тысяч рублей это окончательная стоимость автомобиля в плане никакие пошлины там утиль сборы, платить не нужно то есть пришли, 300 тысяч в руки отдали. Возможно, есть еще какой-то торт, э, торг, торт. <смех> Выписали договор купли-продажи, сели, поехали. Значит, э, летняя резина, резина 2019 года, размер колес 145-80 на 13. Сзади балка, видите, все просто. Бензобак посередине ничего ничего интересного Стопоры такие вытянутые дополнительный стоп-сигнал дворника нет багажной кстати вот мира может похвастаться реально объемным багажным отделением Оно действительно большое тазик есть запаска сзади видим все целенько родной кстати автомобиль бальный 4 балла единственный минус этих автомобилей ну посмотрите вот задняя лавка Тут, к сожалению, ничего, ребят, не подделать. Вот такая вот она идет под углом 90 градусов. Ее можно сделать, их там выгибают, делают. Но зато большое багажное отделение. Вот так оно складывается, получается, получается ровный пол оп сиденье двигаются здесь все просто самый простой пластиковый руль корректор фар здесь у нас дополнительных каких-то кнопок нет она идет даже на веслах ручник подстаканник здесь два подстаканника розетка 12 вольт вот такого плана печка магнитофон самый самый простой двигатель 07 на спидометре 140 вот смотрите несмотря на то что автомобиль маленький поверьте мест в любом кикаре в любом месте действительно очень много мне здесь даже не тесно я даже вот головой не достаю а, до потолка что еще здесь показал? А показывать здесь больше нечего. Кстати, они есть на коробке. Бардачок, электронная ПТС. Я аукционный лист этот не проверял, но говорят, что он родной. 4 балла, пробег 133 тысячи. Видите, пробег никто не скручивал. Двигателя такие ходят, ходят. 250 плюс они ходят. Приходили, блин, ветер такой на улице, машину уж качает. Приходили автомобили с пробегом видели и 400, и 450, хотел сказать, тысяч рублей. Километров, тысяч пробег. А -а -а. Антенку вот кто-то вот здесь поломал. Ушки такие, вот, знаете, честно смешные, маленькие. 07, стоит цепь. Все обычно. Итак, стоимость данного автомобиля 300 тысяч рублей. Самый дешевый автомобиль, самая дешевая марка автомобилей, которую можно приобрести. Следующий автомобиль это Deihatsu Mira с Здесь уже, как видите, 5 дверей, то есть это полноценный автомобиль. Стоимость этого автомобиля, он 2015 год, стоимость вот 355 тысяч рублей. Тоже двигатель 07 есть автомобили 4 воды есть передний привод ну предыдущий автомобиль тоже есть 4 воды есть передний привод собственно вот так он выглядит данный автомобиль конечно посимпатичнее в плане надежности тоже хороший довольно много таких автомобилей с помощью у нас уже приобретено заднее сиденье не разделено, ну, основная масса автомобиля, они почему-то приходят без подголовника, но подголовники, ребят, сюда, по-моему, подходят от Терриуса, какие-то магнитофончики лежат, а, здесь тоже у нас идет пластик, ну, убирать их не будем, залазить туда не будем, а, сиденье заднее у нас спинка заднего сиденья тоже складывается, образуется багажное отделение, вот этот автомобиль он может похвастаться местом, у него очень много места сзади, давайте я вам сейчас покажу, смотрите переднюю сидушку двигаю до конца все она отодвинута до конца прям до упора назад смотрите не каждый седан может похвастаться вот этим вот я вот сел вот э, как вам как вам так показать ну, здесь чисто не буду вторую ногу засовывать вот сел в принципе нормально смотрите у меня даже коленка она не достает до спинки втроем тесновато вдвоем сзади будет само то тоже небо что не бьюсь все замечательно автоматические стеклоподъемники подстаканник колоночка все идет по стандарту здесь 4 стеклоподъемника дверная карта сплошной пластик эко корректор фар Мне нравится здесь подсветочка есть тоже простейшая самая самая простая магнитола вот всем рекомендуем менять их можно вообще поставить на android сюда 21 скую будет будет очень клево. кстати открытие бензобака находится посередине кто не знает может первый раз не найти даже я по моему когда они только появились не смог Места тоже очень очень много в данном автомобиле а человек большой комплекции полной комплекции тоже поместится здесь без проблем какой-то вот такой японский навигатор стоит в речке обычный а, все на включалках на крутилочках кондиционер бардачок вот такой вот маленький что там аукционника не вижу ну по моему сказали тоже бально, пробег в районе сотки сотки 120 или тоже 130 километров ой 130 километров 130 тысяч километров airbag раз airbag 2 больше airbagов здесь нет, вот такого плана. Дуйки 07, знаете, вот э, Мира есть одна из тех, один из тех автомобилей 07 не турбо, которые реально едут. Прям едет она по трассе. 140 она идет свободно, понятно, если мы сюда посадим там всю семью, всю семью, там маму, папу, жену там еще кого-нибудь, она не поедет. Но э, два человека она тянет и в гору тянет и по прямой тянет, вообще как надо. Она маленькая. но ну, я имею в виду автомобиль не длинный. Если 4 ВД, фу, проедет везде. Еще если на хорошей японской резине. Пойдем, глянем. Что у нас там под капотом прячется? Антенки тоже вот такие вот старого плана, которые выдвигаются. Ага, засунуть бы. Засунул резина значит здесь давно тоже лето 18 год размер 155 65 на 14 вот он 07 тоже цепь стоит 15 год стоимость 355 тысяч рублей согласитесь неплохо смотрится данный автомобиль прям неплохо ну и следующий третий автомобиль это suzuki alto Это новый кузов последний кузов уже 15 год 370 тысяч но на дачу 350 тысяч тоже 07 здесь был небольшой ремонт по левой стороне но хорошая жирненькая комплектация сейчас посмотрим что с ней альта конечно по внешнему виду она но она действительно изменилась в лучшую сторону вообще японские автомобили меняются только в лучшую сторону по внешнему виду и так резина то я 2017 года выпуска размер 145 80 на, на 13 ветровики родные альта давайте тоже видите да 5 дверей ниша ремкомплект есть место смотрите сколько места сзади Сиденье мне вот обшивка нравится сидушки тоже вот так складываются Тоже очень много места в данном автомобиле. Ну, здесь спинка сиденья уже нормально. Сзади у нас электростеклоподъемники. Вот здесь предусмотрим крючок на 4 килограмма. Вот я не знаю, вот у нас там Лада собирается. но ну, неужели у нас бы выставка, по-моему, был кто-нибудь там 4 килограмма? Японцы молодцы, все указывают везде. Ладно, здесь уже пачкать не буду. Места очень много сзади. Кстати, приятно автомобиль по салону в плане чистоты Здесь тоже пластик. ПТС электронный. Аукционника не вижу. Два подстаканника. Подогрев сидений. Практически, ребят, климат-контроль. фальшвейер. Смотрите, как блестится. А? Есть юз лифт сидений а стоп корректор фар Оп. здесь тоже 140 пластик идет уже более-менее такой мягкий Плеточку кто-то уже установил аварийка Ну все все как положено все как все как в обычном автомобиле. Ну вот эти автомобили Мое мнение такое, ну, либо действительно у кого вот нет денег, да, но хочется, нет денег на полноценный автомобиль, там миллиона, восемьсот тысяч, хотя в принципе сейчас э, за восемьсот тысяч тоже там что-то, что-то такое серьезное не купить, э, либо для начинающего водителя, вот чтобы, ну, скажем так, сильно много не тратить на хороший автомобиль, а купить такой и научиться, научиться ездить. зеркала даже складываются и регулируются. для э, этих автомобилей это хорошая комплектация тоже 07 тоже цепь но здесь вот мне нравится именно доступ да, к, к двигателю под капотного пространству с капот открывается высоко то есть все четко удобно и доступно так 15 год 300 Uh, стоил 370 на даче 350 тысяч рублей ну давайте немного пробежимся вот просто посмотрим по ценникам лифт да? uh, 530 тысяч ds рукс 450 тысяч простой ds 455 тысяч ну, простой, а модный джи салон а еще один ds 415 тысяч subaru pleo то же самое что и мира есть yes, uh, 385 тысяч рублей пасек цена не указана есть одеха цена тоже а нет вру цена указана 495 тысяч рублей ну довольно редкие экземпляры на авторынке мало таких осталось грузоподъемность 450 килограмм есть uh, Nissan NV стоимость автомобиля 1 миллион сто девяносто тысяч рублей но это новый автомобиль 2018 года выпуска и он идет 4 воды они кстати вот да, появились новенькие 4 воды это конечно плюс о об этих автомобилях э, мы сделаем видео то есть рабочие лошадки это nissan nv 200 mazda bongo и nissan vanette друзья ну собственно наверное все будем заканчивать показали самые дешевые автомобили на авторынке зеленый угол то есть в принципе за э, 300 тысяч рублей можно приобрести вот такой вот вот такой Daihatsu вот мира. Не ЕС, а именно мира. Всем спасибо за просмотр, кто досмотрел до конца. Всем спасибо за комментарии, которые написали. На сегодня все. Всем пока.